Только что мне подтвердили, что главнокомандующий вооруженных сил Украины президент Владимир Александрович Зеленский пересек сегодня украино-польскую границу и сейчас находится в безопасности в американском посольстве. Именно оттуда он дальше продолжит утилизировать украинскую армию и гражданское население, отдавая безумные приказы, которые стоят сегодня тысячи человеческих жизней. Помните. Когда вы будете гнить в земле, они будут тратить свои награбленные деньги. Кстати, в земле вы будете гнить в той, которую они продали. Поэтому история о защите того, чего у вас нет, звучит фактически смешно.